Войны будут охранять вход, чтобы вы со сталкерами смогли проникнуть в храм. Да укроет тебя тень-то друг мой. Соряну, тут немножко перекусить решил. пошли в контратаку. На наши войска нападают гибриды. Тебе удалось проникнуть в храм? Да. Однако вход в него запечатан. Похоже, Толдоримы подозревают, что к ним вторглись. Мои тамплиеры сражаются с противником. Вам придется продвигаться дальше самим. Я постараюсь отслеживать ваши передвижения. Воины... Мы должны прорваться. Судьба галактики в наших руках. Mm. Шозак мокнул. Отправьте этих. Отправьте этих. Силовые поля. Нам придется использовать Скачок Сейчас я дожую Прошу прощения, не могу ответить Играл ли я второй Рим? Очень странный вопрос, учитывая, что у меня на канале как минимум три прохождения по этой игре. <laughs> ну, наверное, я играл. Мне вот интересно, а заратула вообще что ли не видит? Да, кстати, Зератола вообще не видите. Ну, похер. Он просто выносит как ни в чем не бывало всех подряд. Меня ждет Давай еще. 3. Да, у меня есть три прихождения. А я... Да вы заколебали нахрен. Умрите уже, наконец-то. Судаш Салак. Судаш Салак. Талдаримы укрепили храм противоздушными пушками. Зиратул, уничтожь И я смогу выслать тебе подкрепление. Да, без проблем. А, да, в принципе, Зератул даже сам может всех убить. Мне. У него столько брони, что жесть. Прекрасно. Высылаю подкрепление. Было бы неплохо. Меня ждет иск... Я здесь. Что, давай еще подкрепление. Что это такое? Три новых сталкера, ну, зашибись. Это, конечно, круто, но я бы хотел больше войск. Бомб. Когда я понял, захочу в Согоне, ну, я не знаю, честно говоря. Я давно не заходил в Согон, очень давно. Очень это мудро, с твоей стороны Ты ко мне. Так, что-то я не понял И сюда... Про короче, не знаю, посмотрим. Что. Когда я снова захочу поиграть, если сегодня, то может быть сегодня продолжу. если нет, то в следующий день, конечно же. Так, я смотрю, у меня мало осталось войск. Всех сталкеров нафиг поубивали. Поиграй потом смысл поиграть за зергов? Я проходил за зергов до этого компании. Да, тебе почаще надо заходить на мой канал. Чувствую, я проиграл. Или нет? Блин, хватит нападать на пушку. И без боя. Да, народу никогда особо нет на моем канале, на стримах-то особенно. Я вижу, вы уничтожили еще одну пушку. Прекрасно. Мои войска уже в пути. А, Зашибись, войска твои в пути, блин, когда уже все разнесли, нахер. Отличная помощь, спасибо большое. Что мне делать вообще сейчас, я даже не знаю. Так, дайте-ка я сохранюсь, я хочу попробовать пропрыгать и уйти отсюда, но не знаю, получится или нет. Ну да, кстати, получилось. Ладно. Тогда, в принципе, успешно. Видно Вероятно, там и малаш. Кто? Малыш? Какой малыш? А, этот черно-красный малыш. Ну, у меня сослали на остров Святой Елены. О, Вестник Истины, тираны не справились со своей задачей и позволили чужакам найти храм. Наш великий план в опасности. Нет, у меня нет никаких модов. Ты страху, не поддавайся страху, малыш. Вскоре ваша вселенная будет очищена от страданий. Это, наверное, Карлсон. Готовь свой народ к войне и жди моей команды. Будет выполнено. Амун ведет Талдоримов к войне. Мы опоздали. Надежда еще же жива, Зерату. Это устройство. С его помощью Талдоримы общаются с Амуном. Да. Его уничтожение задержит войска Амуна. А у нас появится достаточно времени на то, чтобы предупредить Артаниса. Ой, есть. Чувствую присутствие темного приласа. Найдите его. Чувствую, я сейчас умру все равно. Даже несмотря на то, что я прошел до этого момента. Так, что мне надо сделать? Уничтожить ката катализатор пустоты название катализатор пустоты Чем мне нельзя не пропрыгать тебе. туда на ту сторону мне надо по-любому возвращаться видимо где-то здесь проходить еще или как а ну типа вот мне открыли сейчас наверное дверь надо туда зайти и так идти дальше да без боя. О, я даже не знаю надо как-то пропрыгать значит в этот момент Тут а потому что у меня палец Ну, точнее, как бы меня пропали-то по-любому. Просто смогу ли я их всех уничтожить, я не знаю. А-а, нет, видимо. Йоп! Окей, до свидания. Кого их? Я тут единственный, кто вообще бегает. Так, все, постоим, давайте-ка, моментик. А то хпшек вообще не осталось, надо хоть воздоро... воздоровиться, восстановить здоровье. Хоть немного. В Empire тут War не нравится играть, ну, вообще я играл в него. Есть у меня длиннющее прохождение, самое длинное на канале, за индейцев, как я играл. Там больше 120, по серий, если не ошибаюсь. Очень долгое прохождение, которое я просто чуть ли не засыпал, пока я его проходил, потому что к 10-й, ну ладно, не к 10-й, там где-то к 100-й серии, не, даже, наверное, не к 100 ладно, к 80 серии уже было все понятно. Просто там дальше добитие было, так сказать, противников. Ни секунды без боя. Ни секунды покоя. А, макия, они подходят, нападают и при этом... Без наблюдателя, да? То есть логично. Ну, давайте, давайте, подходить. Честь и Во, Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! От, отстаньте. Отстаньте, пожалуйста. Я чувствую здесь в великой силы Этот храм Словно непосредственно Связан с пустотой Отлично, здесь нету ни одного Получается наблюдателя, ну ладно, я пошел Да, как бы сказать Помягче они думают, что они смогут его убить, при этом нету ни наблюдателя, никакой просветки. Но ну, зашибись, ребят, вообще. Отличная тактика. <связать> <связать> Вообще-то у меня не за Апач было, а за Чироки. <связать> ну да ладно. Я не понимаю прикола, почему они на меня нападают и при этом не могут его увидеть. Ну точнее, понятно, почему они не могут его увидеть, а зачем это делать? То ли малыш совсем дурак, то ли чё. Ну ладно, малыш так. Хочешь умереть, значит умрешь. А, слушайте, там была нейтронная пушка. Так, стойте. Ну, ладно. Всем надаю по заднице. Я думаю, тогда лучше сходить нейтронную пушку уничтожить, потому что все-таки тут есть одна просветка у него. Это вот этот босс. За людей я не играл. Не играл, потому что у меня нету этой компании. Ну, собственно говоря, за что там, собственно говоря, и наверху донат у меня стоит. Так, тут просветочка у них в виде фотонной пушки. При этом еще наблюдатель этот донный за мной летает. Че у них там много войск? И да, до да хрена. Отойдем. Чувак немножко обиделся. Сейчас, значит, уничтожим фотонки. Я попробую все-таки прорваться к этой пушке, там, которая стоит. Ее уничтожить. И после этого пойти в атаку, наконец, на катализатор! Катализатор пустоты! А то что-то очень будет больно, наверное, там воевать. Тем более, когда у Зератула почти хпшек не осталось. Так, там есть просветочка, да? Эта пушка быть То есть он мне предлагает взять прыгнуть, уничтожить пушку и потом всех убить. В принципе, хороший план, но минус в том, что... Хотя особо минусов-то и нет. Минус может быть в том, что там есть еще один наблюдатель, и это будет, конечно, подлава. Нет, нету здесь больше никаких пушек. Нет ни наблюдателей, так что... Чувачки, вы все умрете. Мне очень жаль, я не хотел. Это был не я. Ну, а эти самолетики я, конечно, уничтожить не смогу. Просто у Зератула нет таких способностей. нейтронные пушки. И теперь я могу выслать тебе остаток наших воинов. Ну ё-моё! Ну... ну чё это такое? Это что, все войска? Что ли серьезно? Это мне не сильно поможет в бою. Так, давайте добивайте пока что, наблюдатели. Так, здесь сейчас еще и вот эта хрень принесет кого-нибудь. А, нет, нет, нет никаких больше войск. Сейчас тогда Зирату разберется вот с теми еще сталкерами, там, с войсками, которые стоят у него. Ну-ка, они сейчас сагрятся, вот интересно, эти войска. Да, они сагрились. Штормы, штормы, штормы! Дерьмо! Сумка Херовые штормы получились. Ты Сохранимся. Отлично. Просветочку я уничтожил. Ну все, давайте добиваем вот этот катализатор пустоты. Сразу. Миссия несложная, но просто вот что-то я затупил вначале, там все войска потерял, типа, да насрать, думаю. В итоге. Очень сложно было дальше. Ну ни хрена у меня сколько воинов. Остаток воинов, блин. Ну, в общем-то, он мне сделал столько же войска, сколько у меня было. Огун разрушает храм. Мне нужно уходить. Мне нужно уходить. Ну, ладно, войска оставляем, уходим. Пускай они умирают. Ладно, нет, тоже отходим. Волк. И здесь сдерживаем натиск Немедленно выдвигайся к нам. Ёп твою мать, сколько вас тут? Я так понимаю, на самом деле они гораздо слабее, да? Да, они очень слабые. Так что, ладно. Это что такое, за дерьмо появился. Сука. давайте восстанавливаем сейчас а щиты. Проход Мне найти выход. По Да мастер. Мастер. насрать на этого наблюдателя. Мать, сколько вас? Далья... И мне Сука. <связывая> Чувствую все, ГГ? Как... <связывая> Нет. на хп последних убегая нет нет Зирато, беги беги хвала богам. Этот <связывая> хвала богам да точно хвала богам там что-то хрена было бежать блин ну дерьмо тут надо макро уметь делать что у меня никогда не получалось Ладно, пойдемте в атаку. С вошли храма, и здесь к нам. Да -мо, умрите. Я уже опять уже двоих потерял. Так, надо, короче, я думаю, убегать. Вот тут половину надо просто избегать противников. Ну, сука, зажали. Опять 0 один остался. Видимо, это его судьба. Оставаться одним постоянно у меня. Но это жесть. Если надо обратно через ту же самый путь пройти, то это очень долго. Надо еще вот сюда, потом тут зигзаг и еще сюда. там, скорее всего, противников еще дохерища будет. Не считая, вот который сейчас здесь еще появится. Сейчас установим энергию и побежим дальше. Так, так, так, так. Нет. Последний сейчас сразу же. Побежим. Последний отдых и побежим до конца. Слава первой женщине. Скорее, Зератур. Я вижу, ты уже рядом. У нас нет времени, Зератур. Уходи скорее. Сух. Я задержу Талдаримов. Как ее зовут? Деламы. Ступай, И Да умри ты уже наконец. Зая? Зая. Бедная зая. Так, ладно. Че, я выполнился? Нет. Не допустите потерь. Нифига себе, не допустите потерь до уничтожения катализатора пустоты. Это жесть. Я не знаю, как это возможно. Если только играть на бойцы наверное, может быть, еще В можно такое сделать. Пророчество исполнилось. Лишь принеся великую жертву, мы обрели надежду. Ведение неспосланное нам Зелнага поможет предотвратить наше полное истребление. Я должен вернуться к своему народу. Они не одобрят моих действий, но я предстану перед их судом. Я заставлю их понять. Только Арданис, юный иерарх, может объединить наш разобщенный народ пока гнев Амуна не захлестнул всю галактику.